Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня а, зовут Аня. Я мама Мирочки. Мирочки. Сколько Мирочки? А два с половиной месяца. Вы, какое занятие у вас сегодня? Третью. Два с половиной месяца мирочки. Так это у нас какой ребенок? Извините. Третья, третья третя, девочка. Я хотела вас спросить, как вы погружаетесь в воду? Потому что это очень полезно до задержки дыхания развивают не только отдельные, не только отдельные органы и системы, а задержки дыхания укрепляют иммунитет. Каким образом? Задержки дыхания меняют формулу крови, ощелачивая ее. А среда это фундамент иммунитета. Можно, да? Пожалуйста, можно. Раз, два, очень мало. Хотя мы только начали нырять, и мама только сама недавно ныряет. Ну чуть-чуть, да, да, я согласна, что ей будет не так просто, чуть дольше. Попробуйте, да. Дальше. Подули, погрузили. От... Хорошо, показываем ее личико. Хорошо, умнички. Третье занятия уже так легко и правильно ныряете. Правильно, что значит? Это спокойно, значит, не резко. Она спокойно делает вдох, успевает задержать дыхание. И спокойно задерживает это дыхание под водой. Отлично. Сколько раз вы уже сегодня нырнули? А, не знаю. Ну нырнули, ну, ну приблизительно. Ой, мы какие молодцы. Два с половиной месяца, вот третье занятие. И больше десяти раз ныряете. Так, спасибо за содействие. Нам